Всем привет! 18 октября Лобода отпраздновала день рождения, устроив вечеринку для самых близких друзей в одном из ресторанов Дубая. В этом году суперзвезда соблюдала все правила конспирации и социальной дистанции, только узкий круг, только закрытый зал, украшенный сотнями свечей и шаров, роскошное платье в пол и танцы до утра. За несколько часов до вечеринки Светлана Лобода опубликовала своем Инстаграм откровенные снимки, на которых позировала в ванны. Поклонники заметили на руке у певицы кольцо с бриллиантом в 10 карат. Разумеется, фанаты тоже предположили, что шикарное украшение артистки подарил ее таинственный избранник, которого она тщательно скрывает. Сегодня я счастлива как никогда. И пусть это чувство будет продолжаться как можно дольше. У меня есть все, о чем я мечтала, и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты, с любовью и благодарностью ваша вы, подписала фото Светлана Вода.